Всем здорово, ребята. Продолжаем прохождение интернет-кафе-симулятора. И, кстати, странное дело. Знаете, что заметил? У нас статы почему-то не целые. Хрен знает, что такое. После загрузки. Короче, вот такая шняга. Давайте, короче, купим, наверное, сколько у нас вообще денег есть? 10 баксов. Давайте купим немножко еды жене. Привет, жена. Все, я на работу этого персонажа а то она совсем уж какая-то грустная. Так, что у нас в прошлой серии получается было? Мы с вами сделали три рабочих места. Вообще, в принципе, предыдущие три рабочих места у нас есть. Мы с вами, по-моему, заказали э, остальные комплектующие для четвертого рабочего места. Поехали. Так, всю охрану мы с вами наняли. Соответственно, нам не придется больше беспокоиться и волноваться по поводу того, что что-то может случиться. Также давайте, кстати, посмотрим. Да, у нас есть... Есть еще какие-то очки. Давайте потратим, соответственно, на больше чаевых. Надо будет, кстати, копилочку-то купить. И на бессонницу еще одно очко... очко одно выделим. Так, поехали. Давайте глянем, пришла ли нам посылочка. Курьер на верблюде уже давным-давно... Кстати говоря, а тут показывается? Да, вот на что я внимание не обратил. Аж, конечно, какая-то непонятная. Оформление вообще такое спорное. Но тем не менее, так, э -э, игра у нас сохранилась, да. Нет электричества сейчас будет. Да, нам, кстати, нужно заплатить по поводу электричества, оплатить, э -э, так сказать, пожертвование, чтобы на у нас оно больше не выключалось. Так, запускаем, соответственно, все процессы, пока включается компьютер. Давайте свет сразу включим, пусть у нас будет. Я не знаю, конечно, реак реакция есть какая-либо на... Э, то, что мы, например, это, э, света больше используем. То есть от этого будет больше оплата света или нет, но это не важно. Первое. Второе. Если я не ошибаюсь, мы с вами оплатили прошлой серии... Э, так, открываем смену. Ой, кстати, у нас тут уже... Ой, тихо, тихо промазал. Открываем полный экран. У нас пришел счет за что? За электричество 31 доллар, а у нас нету денег. Сколько у нас времени? У нас есть 3 дня. Три дня на то, чтобы оплатить счет. Ну, за 3 дня-то, я думаю, мы с вами справимся. Да, у нас в корзине ничего нет, денежные средства списаны. По-моему, если не ошибаюсь, мы с вами в прошлый раз заказали. Но, походу походу после загрузки игры или если ты вышел и к тебе ничего так и не пришло это все бляха муха сбрасывается да тут 200 баксов надо будет заплатить по заданию И хрена с два к нам придет курьер к нам не придет это капец как груза нам придется все делать заново ну что ж поделать да я что как-то этого не учел Я не ожидал, что будет так, такая проблема Ну, что поделать, ладно Будем, соответственно, все делать заново Так, ну, в любом случае, охрана у нас есть Все у нас есть Ой, какие хорошие, хорошие клиенты пришли Один сразу убегает Борис? Борис? А чё, почему Борис не реагирует? Так, Борис у нас вообще где? Странно Смотрите, Борис что-то даже не отреагировал Я не понял, Борис Я тебе, блядь, за что такие бабки плачу? Ты чё? Так, у нас еще где-то грязно, но искать я не буду, Это, наверное, где-то тут внизу, да, да, наверное, где-то тут внизу, черт с ним, потом как нет. а нет, вот вижу, пятна входа, вот, убираем, вся. Так, убраться убрались, пшикать пшикнул, проверяем антивирусник, все, у нас куплено, вирусов не будет, соответственно, оценочки должны быть хорошими, позитивными. Ну а что, что нам остается? мы, кстати, да, мы сейчас отъедем, судя по всему, да. ну ладно. Так, мы, соответственно, добавляем еще раз э, Не то Добавляем еще раз мышку Добавляем еще раз стол Придется заказывать заново, к сожалению Так, еще без грани... Да боже, какие прекрасные клиенты у нас сегодня пришли Давайте, тогда, наверное, свет оплатим Закажем комплект Купим пару игр и купим, соответственно Противопожарную... Ну, эту систему тушения Да, потому что она нам пригодится В принципе, очень сильно так. Свет у нас включен. Да. Жи жираф к нам приходить не спешит, значит, все-таки, соответственно, нельзя заказывать что-либо, если собираешься выйти из игры. О, у нас живности-то сколько, смотри, ползает. Вас понял. Соответственно, да. Мы будем в следующий раз. Более подготовлены, и не будем больше так делать. Кто знал? Я не знал, соответственно, да. Как бы, если я не знал, с меня и спроса нет. Так, ага, к нам пришли сдавать первые 70 долларов, из которых мы в данный момент сначала оплатим счет за электричество. Готово. Так, все по счетам у нас, слава богу, пока все есть. Все оплачено, 50 долларов у нас есть Сейчас, соответственно, э, да, сейчас потратим все деньги на отключение электроэнергии, чтобы такого больше у нас не было еще 70 долларов, которые сейчас как раз нам принесет вот этот вот молодой человек, который смотрит какие-то видосы на ютубе, видимо Так, что у нас с оценкой? 5, 4, хорошо, 1,8 Так, коэффициент не, не растет никак, коэффициент 0,9 как было, так и осталось Ну, ничего не поделаешь, ладно так, еще один молодой человек пришел на часик к нам посидеть, поиграть. Ну, как поиграть? Игр-то у нас нет. Ну, игры, я думаю, сегодня мы с вами, возможно, сделаем. Хотя, с другой стороны, нам суммарно с вами нужно накопить в районе тысячи долларов. Так что, я не особо уверен, да, что хотя бы, что мы все с вами сделать успеем. Так, сейчас всю дурь выбер, да, наш, наш Борька. Из него и заберет деньги Так, отлично К нам пришли, приберусь потом Как раз у нас тут бездомный Здесь нищий Успел оплатить? Надеюсь Так, игра сохранена у нас Кстати, смотри После того, как мы отключаемся Полностью все статы у нас не восполняются Так, смотри 200 долларов с нас списали, лишь бы только я успел это все дело оплатить А то будет очень грустно, что я еще и 200 долларов потерял Во-первых, 200 долларов еще пока неизвестно, сколько времени мы с вами потратили Короче, первое, что я понял, статистика не восстанавливается Поэтому лучше э, заканчивать игру не засыпая То есть... А, хотя, с другой стороны, как ты сохранишься? Никак Короче, хочешь ты или нет... Э, эта проблема будет оставаться. Ну да ладно. В игре, кстати, почему-то пишут, что игра 22 -го года. Но, насколько я помню, она вышла не в этом году. Она вышла раньше. Как минимум... Так, три бейсбольных биты тебе нужно будет. Так, ну все, если следующее задание, значит да, все в порядке. Окей. Так, у нас 9 утра. Мы потеряли целый день. Так, чистоту навели. Уже чисто. Соответственно, нужно быстренько сейчас принять заказы. У нас осталось 5 долларов Надо будет посмотреть, есть ли какие-то счета Потому что если нас так будет вырубать Нам придется очень-очень много платить Во-первых, за охрану Нам нужно будет заплатить Неизвестно пока, пока что, когда счет к нам придет Оценки хорошие Так, у нас в принципе Оценочка в целом кафешки растет Так, давай посмотрим, что у нас по... Нет, счетов пока никаких нет, слава богу Потому что у нас, в принципе, банально нечем оплатить все это дело. Так, что мы имеем в итоге? Так, в принципе, открытое кафе. У нас 10 часов утра, целый день впереди. Охрана вся на месте, все хорошо. Ребята продлевают. Меня это вполне устраивает. Я с удовольствием подтверждаю. Что у нас по очкам? 19 очков мало. Бессонницу увеличиваем. Показатель бессонницы. Так, физически мы ничего пока не будем улучшать, мы, соответственно, ждем вот это улучшение, будем копить и все очки будем сбрасывать именно сюда, все. Так, первое, что мы сделали, мы оплатили с вами отключение электроэнергии, соответственно, у нас больше перебоев с электроэнергией не будет. Здесь все правильно работает, по температуре у нас тут как дела вообще... Так, так, так. Все отлично по температуре Никто не умрет, не замерзнет И от жары тоже не умрет Все хорошо Так. 49 баксов он нам принес Следующая у нас задача Соответственно оплатить интернет покупку Правильно? Правильно Так, у нас 50 долларов Нам нужно 400 долларов Ну, округляя 400 долларов нам с вами нужно Слушай, оценки пошли прям Хорошо Пока что оценки прямо идут, мне все нравится. Оценки прям шикардос. Еще 60. Слушай, хорошо. И денежки-то как-то пошли. Нам срочно нужно расширяться, ставить еще одно место. Даже два, да? Да, Мы... да два. Мы должны купить в совокупности два места. Первое поставим сюда. Оно, в принципе, мешать-то особо, я думаю, не будет, да? Да. Второе поставим туда и на оставшиеся места закупим с вами... Борис, он, без... он уходит, Борис. Отлично, еще 50 баксов унести хотел Поставим игровые автоматы, парочку, да Посмотрим вообще, как они работают, потому что Я их ставил только на максимальном уровне Иду давай пописать, ну, ничего страшного Плюс еще одна Оценка в 4, но у нас все равно Никак не увеличится, хотя бы даже до доллара У нас не увеличивается показатель Ну ладно, ничего не поделаешь Так полчаса. Вообще, неприятный клиент. Самый неприятный клиент, который по полчаса приходит и сидит. От них толку нет? Сколько он получается? Десять баксов? Ага, даже не достиг а, да, Что-то да, ему да. не понравилось. Два бакса к нам принес. Ни о чем. Совершенно ни о чем. К нам скоро будут приходить большие счета по 300-260 по долларов на оплату. Соответственно, нашего персонала. Нам нужно в любом случае больше мест... Так, интернет-кафе без игры. Мусор. Так, я написал на ну, штаны было... Так, туалет. Понятно, оценка опять упала. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, с играми мы тоже вопрос решим чуть попозже. Самое главное нам что сейчас? Развить кафе, увеличить количество игровых зон. Для чего? Для того, чтобы денежные средства к нам поступали вот в геометрической прогрессии, так что мы с вами потеряли 400 баксов. Потому что не дождались заказа Я, я не знал, да, если бы я знал, конечно, я бы забрал весь заказ Ну, блин, как это очень обидно Соответственно, нам придется... Прошлая серия, я считаю, вообще впустую прошла Потому что мы заработали эти деньги И теперь они у нас просто исчезли И на баланс не вернулись Я бы написал жалобу, блядь, в их магазин Но как бы жалобных книги здесь нет Так, Борис, скорее, Борис, <звы> молодец, 27 долларов 200 баксов у нас есть А сколько нам надо? 390 с чем-то Ну, неплохо, неплохо так, оценочка идет. Ну, пограничное состояние. 1.9, 1.8. Чуть побольше, чуть поменьше. Еще 12 долларов. Так, хорошо. Хорошо. Все. Всех там отстреливают. Все отлично. Не хватает только у нас пока что денег. Так, ничего тут нет, вообще ничего тут нет. Вообще, кстати говоря. Так, меня что-то кто-то пришел. Так, у меня ничего запрещенного нет. Я вам тут не... Прочитал, кстати, про суть игры. Вообще. Э, тут же даже лор небольшой есть, как минимум, кстати говоря. Если кто-то не знает. Так, оценки 2-то, в принципе, тоже подойдут. Нам хотя бы до двушки довести. Было бы неплохо. Ты отдаешь... Короче, ты, чел, отдаешь долги за брата. Брат какую-то криминальную историю, по-моему, влез. Э, и, соответственно, должен бандосам э, энное количество денег. Поэтому вот такие вот ребята пытаются тебя постоянно взорвать... Вторые ребята пытаются у тебя что-то украсть, вот, чтобы ты, соответственно, не развился. Но ты, вопреки всему, начинаешь развиваться, короче, движуха у тебя своя появляется, и ты, и ты, короче, должен отдать долги за брата. Я не знаю, вообще это реализовано ли, то есть, либо это бесконечная игра, то есть, либо тут будет какой-то момент, когда мы долги за брата отдадим. Ну, мы, понятное дело, в этом будем разбираться потихоньку, маленькую. А сейчас пока что наша главная задача встать на ноги. Какой в какой-то минимальный плюс выйти Потому что сейчас плюсов у нас вообще никаких нет Они сплошные минусы У нас вот три места есть как бы, да Но они в принципе не забиваются У меня есть идея, как это поправить Но опять же на это нужны денежные средства А для этого нужно больше э -э, Игровых мест Мы к этому в данный момент и стремимся Так, у нас с вами 240 баксов Полдня а позади рабочих так, чего? Нам сейчас принесут плюс практически 50 баксов. Это очень хорошо. Тут еще безграничный он досидит нам. Денежку принесет. И здесь на 2 часа молодой человек снял у нас еще компьютер. Это замечательно. Так. Я что хочу посмотреть? Давайте между делом посмотрим. Здесь какие-то... Так, стоп. Привязан к компьютеру, но это мы тоже решим. Мы сейчас попробуем успеть добежать. Там, по-моему, есть какой-то тотализатор. Опа, нихрена себе. А ты что прибежал? У нас все хорошо. Так, я прибираюсь. Вот, видишь, ничего незаконного у нас не происходит. Все довольны, все счастливы, улыбаются. Вот курят. А, нет, не курят, да? Не куришь ты? Нет, не куришь. Молодец. Так, где-то у нас что-то еще грязное, но я что-то не нахожу. Где-то, может, опять здесь, под низом где-то, да? Под, под мебелью. Ничего не вижу. Ну ладно, потом посмотрим. Часто, в принципе... Вот какой-то след наверняка, бляха, муха есть. Я его найти не могу. Ну ходить с ним, ладно. Ничего не поделай. Так, к нам идет еще, еще одна женщина. идет, Соответственно, мы тоже подождем. Сразу запрос ее примем на 3 часа. Так, ты сразу, сразу не встала, значит, по идее, все хорошо. Значит, будет сидеть до победного. Отзыв на 4. Если вы более красивые девушки, я увеличу оценку. Ну понятно. Так, 64 доллара, есть 360 В принципе, мы уже максимально близки До заказа 393 доллара 393 доллара 33 доллара нам осталось Кто-то из них нам сейчас это все и даст Эти деньги Хорошо О, спасибо, старичок Оплачиваем, все Наконец-то мы откроем плюс одну Игровую зону. Так, приберемся пока что, пока. Тут ребятки разошлись. Да, и до сих пор осталась вот последняя какая-то штука, которую я никак не могу найти. Где-то тут она есть вот что Я нашел ее. Но ну, мне уже некогда. что-то как-то подвисать станут. Прям это бросает. У нее почему-то бывает такое, я не знаю по какой причине. Так, вроде отошло, да? Вот, и смотри, натопали. Так, верблюд прибежал. Отлично. А, нет, вот, вот, вот еще одна. Вон, что-то. Э -э -э, все хорош. Развисай. <плодисмент> Блин, мнекогда собирать компьютер. Ой. что то прям это. Я надеюсь, не будет. Всю запись-то у меня все так тормозить, Неприятно. Игра макс... очень требовательная, кстати, вот на улице нет. Видишь, именно в кафешке. Так, старый компьютерный стол ставим. Именно в кафешке у нас что-то так фризит. Так, подальше немножко, да, вот так. На улице не фризит вроде как, да? Не, ну все равно немножко фризит. Ой, фризит капец. Как э, подходишь к... Сюда сразу фризить начинает. Так, не туда, не туда. Да что ж тебя не учили что ли? Так, мониторчик ставим. клавиатурку и стульчик кстати стульчик до этого где-то уже стоял судя по всему потому что развернут был не так как надо было бы развернуть так быстренько э, разрешить э, на компьютере увеличиваем ценник нормальный все у нас 4 компьютера отлично А, вот, слушай, вроде прошло, да? Слушай, да нифига. Вот именно здесь, да? Вот здесь ничего. Вот здесь вот. Вот это место. Из-за вывески, что ли? Вроде все хорошо. Так, сейчас, подожди, я еще настройки посмотрю. А, слушай, во-первых, у меня включилась функция это, Во-вторых... Что-то звук, кстати, как-то это... До хрена больно накрутилось. Настройки тоже сбиваются. Ребят, сори, пришлось вот во время. О, все, хорошо. Ух ты. А что это вы разу все взяли и пошли? Так. Настройки тоже придется перед записью проверять. Я дико извиняюсь, дико извиняюсь, да, что во время записи это все проверил. Ну, ничего не поделаешь. Что-то полицейские-то зачистили. А, все, передумал, да? Окей. Так, извини, у меня работы, Мне некогда с тобой болтать. У меня он ребята ждут, когда я подтвержу им. Мы, мы... Так, один доллар. Недоволен чем Так, у нас, получается, все компьютеры пусты, кроме одного. А, время-то до... уже дохрена, Но он, кстати, сейчас долго просидит. У нас уже 200 баксов, кстати говоря. Мы хотели купить парочку игр, да? Мы сейчас этим и займемся. Так, оценки плюс-минус неплохие. Заходим в Steam, покупаем Давай купим. Что это, Контра, что ли? Типа, Раш. Раш, что-то, симулятор. Давай купим Раш, симулятор. И хватает еще на одну. Что у нас тут, Шрек, блядь, какой-то? О, типа Пабга, да? Chicken Пан Рояль пойдет. Купаем. Все. Парочку игр у нас уже имеется? Хорошо. Как хотели, сделали. Так, теперь. Первое, что мы делаем. Это мы покупаем с вами, получается, сейчас... Детектор пожара берем. Ну, соответственно, пожарную... пожар тут Систем, которую пожар тушит, короче, покупаем мы с вами. Первое. И второе, соответственно, я... Автопринятие... Сейчас покажу, где это... Автопринятие заказов я хочу взять. Вот, автоматическое одобрение. Вы аниматируете приложение с Кафе Софт для вас и добавим опцию автоматического одобрения. Вот, чтобы не постоянно не торчать здесь у компьютера, мы, соответственно, купим вот эту вот штучку с вами, эту систему интересную. Вот этот чувак здесь, блин, сидит, капец, как долго, сколько тебе там сидеть, нам нужно еще успеть поспать до 9 часов хотя бы какое-то время, чтобы нас не вырубило. Так, ну, в принципе, нет, он вот скоро вылезет, я думаю, мы должны успеть добежать. А, слушай, от количества времени сна, интересно, тоже зависит ли твои показатели, вот, которые восстанавливаются. Ладно, посмотрим. Все, сейчас он мне 80 долларов принесет и пойдет своими делами заниматься. Ага. Слушай, ты вообще мне нравишься, ты, во-первых, столько денег мне приносишь, еще и платишь постоянно. Все, давай, выходи. Спасибо, что ты есть, спасибо, что заглянул. Побежали спать. Так, быстренько поднимаемся на третий этаж. Отлично, поехали. Домой. Игра не должна быть. В принципе, такой требовательный, да, учитывая то, что не сказать, что много чего есть, но при этом очень-очень-очень сильно жрет она все ресурсы моего компьютера. Так, сохраняемся, спим, отдыхаем. Угу. Так, что у нас по показателям? Все, слушай, вообще не важно, сколько ты спишь. Ой, врезался в дверь. Показатели сразу же автоматически полностью восстанавливаются. Так, пока мы едем, посмотрим, что у нас... Так, плюс одно очко умений здесь, 100 очков, нам надо 105. Хорошо, так, подождем еще немножко. Отзывы, количество клиентов, это все нам очень нужно. Плюс надо будет... Так, ну пока да, нам деньги не потратить. Не то чтобы не потратить, там деньги сейчас нужны для более, более, более нужных вещей. Так, открываем, все чистенько, все компьютеры работают, замечательно, открываем кафешку, как раз таки, вот-вот она через 6 минут откроется. Последние отзывы были трешечки, хорошо, хорошо, хорошо, уже растем, замечательно. О, все же ждал походу, смотри, почти 9 утра, уже здесь, еще и безграничный доступ запросил, красавчик. Так, сразу не выходит, значит в принципе достиг до конца, это мне все нравится. Так, 84 доллара. Слушай, ты вам с вами вообще денег-то, не густо. А что так не густо денег-то? А на что мы потратили? Помню. Ну ладно, не суть. Так, короче, систему пожаротушения сейчас покупаем в первую очередь. Полчаса мало. Слабовато, что-то. по полчаса. Бестолковые какие-то клиенты-то. Вон мусорить сейчас будут. Без остановки, а толку с вас вообще никакого нет. А, стоп. Отлично. Ой-ой-ой-ой, продлевают-то как, смотри, хорошо Три часа, без... Во! Вот это другое дело Вот это замечательно Я в вас верил, ребят Смотри, блин, зашли с утра трое, вообще Чистенько все, аккуратненько было Уже наследить умудрились, смотри Набросали всякой в шняги мне тут вот Следов-то... Туда-то вы зачем лазили? Так, что-то еще где-то осталось Не вижу, в упор не вижу не вижу, не вижу, не вижу. И, похоже, не увижу, да? Так, тут непонятно. Тут я тоже не вижу, ни хрена. Тебя что? У тебя тут все чистенько? Не вижу. Короче, ладно. Пока чисто. Да, чисто пока. Все. Нашел. Блин, пол такой, что это не разглядеть ни хрена. Так, короче. А, блин, вот смотри, только выбегаешь. Надо, короче, делать автономную систему автоматических принятие заказов. О, вот такой, кстати, тоже бывает. Видишь, пропал э, у нас э, по, э, си, по, по сетке где-то рубится. Смотри. Вот никого нет? А он тут есть. И компьютер используется. Так. Еще раз убираемся. Давай-давай-давай-давай-давай. Да когда... Вот смотри, его нет. Собака, блядь. А зато мусор от него пиздец. Так, кто-то продлевает на 2 часа. Хорошо, Отлично. Так, мне что-то несут, несут 50 баксов О, невидимка еще денег принес 215 долларов Би Меньше 200 баксов там осталось на то, чтобы э Система пожаротушения купить. Покупаем ее, потом покупаем Автоматическое принятие заказов Это будет, конечно, возможно, долго Копить, копить, копить Долго нам, наверное, придется Но, да, но по крайней мере Слушай, может, давай сначала, наверное Так, подожди, за что? За электричество, 40 баксов Отдаем, ничего не поделаешь так, это у нас отчет нашего охранника. Так, на два часа, хорошо. Безгранично, замечательно. Давай-ка, значит... Нет, давайте сначала автоматическую все-таки э, купим автоматическое принятие заказов. Апгрейд, так сказать, для нашего... Э, для нашей программы. Чтобы мы не были привязаны к компьютеру больше. Потому что мы очень сильно привязаны к компьютеру, и это немножечко убивает. То есть никуда не сбегать, ничего не сделать. В принципе, осталось там 254 доллара, 253 доллара и там 4 цента, что ли. Уже, уже меньше, все. 194 доллара осталось. В принципе, может даже за эту смену мы с вами уже справимся. Так, еще запросик. Вот они по 3 часа, они... А, а там будет автоматическое одобрение, как я понимаю, вообще всех заказов. Так, это у нас пшикалка сработала. Запах у нас все хорошо пахнет. Грязевая графика. Да, конечно, на вообще графики нет. Там интегрированные видеокарты стоят. Ничего. Дай бог, если они вообще там есть. Да не, есть, конечно. Куда им деться-то? <кью> Смогли оценочку до двух поднять. Вот это вообще замечательно. Так, запросы. Давайте антивирусник проверим. Так, сканирование. Все нормально, все компьютеры подключены. Так, подожди, начать сканирование. У нас 4 компьютера плюс мой. А здесь... Количество компьютеров, подключенных к сети 4 ставится. Мне это не нравится. Так, невидимка денег отдал. <смех> так, тихо-тихо, пожар. Слушай, как бы, говорит о том, что да, нет, покупай сначала пожарную это, систему тушения. Но нет, нет, нет, нет пока не будет. У нас, в принципе, огнедушители, получается, еще на один раз осталось. Так, почему у нас не подключен один компьютер? Как сделать так, чтобы один компьютер подключился? Я понять не могу. Почему он не видит один компьютер? Это очень странно. Нам бы очень надо, чтобы он его увидел. В прошлый раз, по-моему, когда я тоже этой фигней страдал. Блин, 1,9. Кому-то что-то там не понравилось. 433, короче, еще немножечко, еще немножко Да, давайте все-таки автоматическую возьмем Потом купим нам еще одно место Так, надо прибраться, надо прибраться Купим еще одну, одну игровую зону И э, начнем уже заниматься небольшими апгрейдами Так, собираем 52 доллара у него Так, где-то еще что-то грязно, но я пока не вижу А раз я не вижу, значит все чисто, правильно? Правильно. А, вот я нашел где. Угу. Так, Борис, там к тебе клиент идет. Недобросовестный. Займись им. 560 баксов. Отлично. Так, оценки плюс-минус нормально. Все. Давайте покупаем. Что ж такое? Так, утвердить. Сейчас все сядут, разберут компьютеры. Я всех... Ага. Все. Всем подтвержу, так сказать. Покупаем. Есть улучшение у нас куплено. Теперь открываем программку и автоматическое одобрение включаем. Все. Все. Ништяк. Отлично. Так, опять прибираться. Так, по приборке мы купим потом, понятное дело, э -э персонал по уборке. Но он очень дорогой, поэтому все равно очень долго нам еще придется самостоятельно убираться. Так, все. У нас автоматическое одобрение стоит. Пошли исследуем, пожалуй, как раз вот эти ставки. Это же ставки какие-то, да? Хорсис. Типа ставка, время старта следующей гонки. Что? Подожди, а что тут делать? А, во. Нажмите, чтобы ставить 100 долларов. Общая ставка 0. А, у меня нет 100 долларов пока. У меня пока нет 100 долларов. Ладно. 100 долларов нам нужно, чтобы поставить. Во, автоматическое одобрение шикарно работает Все Меня, меня тут нет Так, ты мне столько принес? 71 доллар, отлично Пойдем быстрее, быстрее, там время, время идет Нам срочно нужно какую-нибудь лошадь поставить Так, минут 34 Реального времени, да? Ставки будут закрыты Один, двадцать, Так, черная лошадь М -м, На какую же поставить лошадь? Давай на центральную поставим Она зеленая, здесь почему-то на черную Ну пофиг, давай Оставили на зеленую лошадь. Так, и что, мы ждем минуту? Минуту ждать не будем. Пошли значит, пошли там смотреть, что у нас там вообще. Оп. Так, тут у нас все хорошо. Нам тут убраться надо немножечко. Все чисто. Да, вот последний след нашелся как раз. Так, и соответственно что? Мы, понятное дело... Э -э Будем покупать автоматическую пожарную систему, но параллельно мы соберем себе сразу же... Так, больше нет, да? Сразу же комплект еще один, очередной. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Все. Так, комплект собран. Чтобы потом не заморачиваться и сразу же его заказать. Сумма 872... Короче, 872 доллара. О! Это воришка у нас Борис вырубил. Видали? А? Это мощь, сила и ярость. Красава, Борис. Борис. Я руку, пожал. А вот этот молодой человек, получается, нас защищает от тех, кто взрывает наш такой грустный взгляд у него. Такой... Ну ладно. Самое главное, что он... Выполняет свои обязанности Остальное не важно Так, минута, я думаю, прошла Смотреть, наверное, стоит Что там, победе по поражению О, смотри Фиолетовая ложь бежит первой Мы ставили на зеленую Белый... Зеленый вообще третий уже бежит Тихо, тихо, тихо Что там за движуха Блин, у меня зеленый вообще последние. А что, все, конец заезда уже? Так, зеленая, третья. Смотри, смотри, зеленая, третья. Зеленая, вторая. Зеленая, давай. Ее опять все обгоняют. Я поставил на самую медленную лошадь, получается. Смотри, все обходят. Фиолетая вообще самая шустрая. только слышно, как Борис... Всех метелит. Блин, зеленая в конце ускорилась, но не успела. Я не совсем понял, как работают ставки. А, ну все, да, время старт. 6 минут. Все, я не азартный человек. И правильно делаю, что не играю в такие игры. Это ни к чему хорошему это не приводит. Все, уберусь, успокоюсь. Ничего не произошло. Просто просрал 100 баксов. Вот такие дела. Сука, еще мусорили уроды, блядь. Чтоб вам пусто было. Ну, блядь, банку бросил, козел, блядь. Так, ладно, что у нас по... Ой, ты посмотри, сколько нам уже набросал очков. Так, если набросал очков, соответственно, давай мы... Прокачиваем Дополнительное время У нас пожар Как выйти? Выйти! Быстрее, быстрее Опять тоже же, кстати убрать. Есть Хух, огнетушителя еще хватило при этом Что у нас по деньгам? 381 доллар Отлично Сейчас мы уже вот-вот купим так, не хотел плохо комментировать, но какая фигня, даже владелец этого места. Вроде сто... Чего? Он открыл стол на 5, за пять минут. Ничего не понял? Ну ладно. <с> наверное, не важно. Так. Детектор пожалуй, пожара, 400 баксов. Все. У нас прям вот-вот денег. Слушай, так а давай мы, наверное, сходим и продадим огнетушитель. Он нам, по сути, нафиг больше не... Да елка, еще тут. Везде подстава одна. Все. Нам же огнетушитель, в принципе, не нужен. Погнали, его продадим. Может, нам как раз и хватит. А сколько гнетушителей стоит, кстати? 50 баксов. 32 бакса поддержаны. Плюс 79 долларов. Сейчас у нас Борь... Борька с кого-то выбил. Все, бежим. Бежим, бежим, ставим. Ставим, ставим, ставим, ставим. Система пожаротушения. Так, плюс 100 долларов. Сколько времени? 4 утра. Так, у нас сегодня больше никого не будет. Устанавливаем автоматическую систему пожаротушения Я так понимаю, у нас все ушли, да? Все пустые компьютеры, да Все, система пожаротушения установлена Пошли спать Борис, отличная работа Вообще сегодня хорошо поработал, Борис Ты мне нравишься все больше и больше Так, еще какую то местечко непонятное Рынок? Не рынок? Так, ладно, с этим разберемся потом Но все равно пока на такие вещи денег нет Поехали наверх. Так. Жена, привет. Я дома, слушайте. Наверное, надо еды купить. Да, опять ничего нет. Сколько у нас вообще денег-то? 100 баксов. Нормально. Можно набрать ей. Все. Все. Питайся. Что у тебя вообще, кстати, с состоянием? Боевой дух 10%. Елки, палки. Ладно. Будем поднимать, вроде как мы потихоньку, маленьку начали себе на жизнь зарабатывать. Так, ну а что будет в следующей серии, ребят, мы узнаем с вами уже в следующей серии. Сори <laughs> за тавтологию. Вот, соответственно, спасибо, что смотрели. Если все понравилось, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, в Телеграме, которая тоже есть на главном канале. А я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока.